Всем привет, ребят, с вами Духолди Знаете, иногда сидя на одном месте, пребывая в абсолютно скучном состоянии Жизнь преподносит вам квесты И с одним из таких я, к сожалению, для себя столкнулся Человек, ответственный за сопровождение меня и моей группы До пункта проведения досрочной сдачи экзамена по математике Упер с моим телефоном Такое бывает. День, казалось бы, не сдался уже с самого утра. То есть погода неладная. Самая перспектива сдавать ЕГЭ сегодня досрочно меня никак не прельщало. Ладно, телефон. Это, получается, видео будет вообще на другую тематику. Хотя изначально, сидя на экзамене, я хотел поговорить с вами конкретно о ЕГЭ. Хотя давайте так и сделаем. Я буду говорить о наболевшем. Чем является ЕГЭ сегодня для многих российских школьников? Как по мне, это своеобразное совмещение чего-то несовместимого. То есть, существуют люди, некоторые специалисты, которые разрабатывают ЕГЭ каждый год. И с их точки зрения, это должно быть спокойно реализовано во всех школах. Фактически, это просто тестирование. Но на деле, что мы имеем? Учителей в школах, которые действуют будто по абсолютно иным методичкам. Да, в тот момент, когда некоторые видеоблогеры ловят высокий хайп с хайпа versus... Ларина Ихованского, я записываю видео про ЕГЭ. Несовместимые понятия. Колхоз и прогресс. В регламенте указано, что ученик имеет право с собой пронести лекарство, если оно нужно, и питание. Под питанием обычно подразумевают на всех олимпиадах шоколадки с не шелестящей оберткой. В чем заключается колхоз? У вас просто отнимают эти шоколадки, не пропускают с ними, говорят убирать. Рядом с охраной стоит женщина. Это пример из пункта проведения Экзамена моего, в котором я писал, это не обязательно по всей России, но как объяснение, почему нельзя с собой брать шоколадку. Женщина такая говорит, ну вот предположим, ты начал есть. Предположим, она у тебя даже не шелестит, ты ее открыл беззвучно. Но что, если я посмотрю на нее и тоже захочу? А представь, весь класс будет сидеть и хотеть твою шоколадку. Господи, женщина, настолько ты вот... Ну, если ты мне в матери годишься, конечно, я не имею права ничего о тебе плохого сказать. Мы знаем же то, что у нас в России запрещено. В чем глупость? Для тех, кто не понял. Разрешение самому принести с собой шоколадку и является той демократической какой-то поблажкой в этом бюрократическом маразме. У тебя есть право не распоряжаться этим предложением ты можешь не приносить, и это тоже реализация твоего права не питаться на экзамене. Казалось бы, мелочь, знаете, экзамен-то должен, по сути, состоять только из написания теста, все остальное это вообще не должно касаться. Но все-таки они заявляют, что каждый пункт регламента должен быть осуществлен. Вот из таких мелочей должно все складываться, как я считаю. Вы меня поняли? Вы меня поняли. На самом деле, вот что касательно проведения ЕГЭ меня впечатлило в отрицательном смысле первостепенний. Не упомянул я об этом, пока шел, видимо, потому что был очень сильно увлечен мыслями о покушать, что, собственно, и свойственно нормальному живому человеку. В течение примерно 40 минут ученикам, сидящим в моей аудитории, печатали на принтере задание. 40 минут, Карл! Поначалу учителя не знали, куда нажимать, затем принтер начинал лагать. Это, мать вашу, что? Единый государственный экзамен. Так, а ну не спать! На тебя, вон, через камеру Ливанов смотрит. Сиди и жди, пока мы тут с компухтером повозимся. Не знаю, каким образом сейчас проводят свое свободное время другие ученики, но я, преодолев пару тысяч световых лет, добрался до школы для того, чтобы узнать, что учитель, у которого телефон, сейчас не в школе и вообще непонятно где. Телефон его отключен. Удивительно.